Здравствуйте, дорогие друзья! Данное видео о сравнении IP-камер 1 и 2 мегапикселя. Сравнивать будем в вечернее и ночное время при недостаточном освещении. Камера имеет два варианта исполнения. Это уличное и антивандальное исполнение. Видеосъемка, предлагаемая, ведется с шестого этажа. Слева у нас камера 2 мегапикселя, справа камера 1 мегапиксель. Двухмегапиксельная камера имеет э, сенсор Sony, который имеет лучшую светочувствительность и даже в вечернее время обеспечивает цветное изображение. А, камера 1 мегапиксель имеет сенсор OmniVision э, от CMOS сенсор. Хорошо показывает дневное время, но в вечернее время переключается достаточно рано в черно-белый режим. Ну и черно-белый режим уже не обеспечивает такого изображения. Камера 2 мегапикселя имеет более широкий угол обзора. Практически в полтора раза она видит шире. Если вам необходимо одной камерой покрыть максимальную площадь, то рекомендуем свой выбор остановить на камере 2 мегапикселя. В данном случае на улице имеется дополнительное внешнее освещение. Камера 1 мегапиксель пытается периодически переключиться в цветной режим, но ей освещения не хватает. При этом камера 2 мегапикселя остается в цвете. Если на улице отключат искусственное освещение дополнительное, то камера 2 мегапикселя тоже переключится в черно-белый режим. Но качество изображения все равно у нее будет выше за счет сенсора Sony, который лучше работает в ночное время. Прошу обратить внимание, что в дневное время у камеры 1 мегапиксель изображение очень качественное. Практически не уступает камере 2 мегапикселя. Но при попытке увеличить изображение в несколько раз, сразу будет заметна разница в качестве изображения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.